Всем привет! Доброе утро! Доброе воскресенье! Я сегодня в домашнем режиме, и мне это нравится. Сегодня мы будем говорить с Данилом Осиповым об ораторском искусстве. <как> Ораторское искусство, на мой взгляд, это важное, важный навык, важное умение, потому что каждый день мы так или иначе с ним сталкиваемся. Про наш проект «Люди вне профессии» вы можете почитать в шапке. Мы каждый понедельник проводим глубинные разговоры с разными спикерами, говорим на темы, которые касаются улучшения качества общества, конкретного качества жизни общества конкретного человека, про осознанность, про профессию, про семью. В общем, мы так по кусочкам собираем мозаику, которая формирует целостную жизнь. И вот Даниила вижу, присоединяю, Ой. целостную жизнь, потому что... что жизнь, она хороша, когда у нее в ней все в балансе. Вот. Буду вам... Привет! Привет, привет, привет! У нас вот знакомство всегда прямо в эфире происходит. Это Даниил, я его вижу впервые, я Екатерина, Данил меня видит впервые. Да, очень приятно, Екатерина. Да, я основательница проекта Люди вне профессии, а Даниил э, мастер по ораторскому искусству и громкому слову. Ну, знаете, да, не самому громкому, но действительно порой структурному, красивому и со смыслом. Поэтому да. Это важно, это важно. А, так, я буду тогда интервьюировать, пока у нас нет вопросов из зала. А, я очень уверенный в себе оратор, поэтому я с мокрой главой. Я действительно. Да, выступаю на разных форумах, на сценах и часто веду какие-то лекции у себя в проекте в «Люди вне профессии». Вот. И очень люблю. Я могу поделиться ощущением. Я, кстати, не считаю себя очень структурированным оратором. Mm. Это моя слабая часть. Вот Даниил тут может mm. мне, мне подтянуть. Но я считаю себя таким энергетически наполненным оратором. Как Тоби Робинсон, не знаю. Вот. и ну я там не кричу, я говорю глубокие вещи, но а, я обожаю, обожаю находиться в контакте с большим количеством людей, mm. а, да, потому что каждый из них для меня отдельная вселенная и управлять этим потоком это right. невероятное ощущение. Вот, расскажи свой опыт, как ты чувствуешь себя на сцене и что тебе дает радость. Да, мне очень повезло, потому что я уже давно не боюсь вести тренинги по своей теме, не боюсь выступать именно по ней, и 8 лет уже этим занимаюсь, и, соответственно, каждый новый выход к аудитории для меня – это уже такой понятный и проверенный путь, в который я вступаю, чтобы познакомиться с людьми, и как раз, вот как ты говоришь, поконтактировать с ними. Потому что контакт, мне кажется, это то, чего очень часто не хватает современным выступающим, потому что они… В контакте только с собой, и то не всегда. В основном в контакте со своим контентом, чтобы вспоминать и, не дай бог, где-то забыть и упустить что-то. А вот чтобы выйти к людям, увидеть их, познакомиться с ними, почувствовать их, это действительно большое мастерство, которому нужно учиться. Это большой шаг, в котором нужно от себя порой отказываться и погружаться только в людей. Я поэтому очень рад, когда я услышал от тебя, то как ты взаимодействуешь с аудиторией то что мне это безусловно очень отзывается здорово спасибо тебе огромное да знаешь я действительно со временем начала видеть мы через нас же очень много спикеров проходит и мы да. уже, вот, каждый понедельник 6 лет проводим мероприятия и там двухчасовое погружение как бы в тему спикера У -у -у. и мы не ждем от каждого спикера, что он будет свободно чувствовать. Мы понимаем, что психотипы у всех разные. И поэтому вот наша задача, как связующего звена, как раз наладить вот эти мосты между спикером и аудиторией. Мы уже научились там, чувствовать, да, с какими вопросами пришла аудитория. Аудитория тоже бывает замкнутая, она тоже может не выносить на поверхность свои запросы. И а мы... Своими вопросами даже, да, их связываем. То да. есть такой, такой внутренний нетворкинг между аудиторией и спикером. А, мне интересно, поскольку я сказала, что я не супер структурированный спикер, да, да. Мне, ну, я, наверное, по хронологии пойду своих вопросов. Ребят, если у вас есть вопросы, вы задавайте, я их буду озвучивать. Я такой человек, богиня со многими руками, я все это умею. Даже махать успевать, да. А, вот. Можешь для нас, для всех сказать, а, вообще, какую цель, вот зачем быть оратором, зачем, да, вот смысл? Угу. Это, безусловно, для большинства людей не основная работа. Быть оратором, или сейчас профессия называется спикер. Угу. Есть даже ассоциация спикеров СНГ, где я тоже состою. Это вот люди, которые занимаются исключительно ораторским мастерством, но с конкретной целью, например, обучить, развить и так далее, и так далее. Но вообще ораторское мастерство ⁇ это действительно тот навык, который очень сильно способен выделить любого человека на фоне всех остальных. Потому что, к сожалению, ну, по крайней мере, в нашей стране это точно, потому что в России, да и в СНГ нас этому не обучают в школах, нас этому не обучают в университетах, mm -hmm. и не каждая компания готова вкладываться в развитие именно публичных навыков, публично-речевых навыков своих сотрудников. Поэтому <сёк> те люди, которые владеют этим навыком, они уже изначально приобретают очень яркое, сильное преимущество на фоне всех остальных. У меня был пример, когда, ну, однажды на тренинге, на открытом, была группа, и участник, он решил внутри тренинга поменять работу. Он топ-менеджер компании, и ну, вот как-то решил дальше куда-то пойти в другое направление. И ты знаешь, он пришел на одно из занятий уже после собеседования, и сказал, Даниил, ты не представляешь, из семи кандидатов только я один единственный встал, рассказал о себе красиво, интересно, не монотонно, но и в итоге меня взяли, моя зарплата в полтора раза стала выше. Но ну, а на секундочку у топ-менеджеров она и так э, не самая низкая, а тут даже в полтора раза это будет ощутимый, ощутимая прибавка. Поэтому это вот прям такой, я его называю, один из самых конкурентоспособных навыков, то, что способно прям очень сильно повлиять на судьбу. Ну и если уж брать вообще историю человечества, то порой именно этот навык творил такое в мире, не mm -hmm. настолько мог да, повергать умы людей и менять все вокруг. Поэтому это большая сила, но и большая ответственность, как говорил дядя Бен в «Человеке-пауке». И большая ответственность, я с тобой согласна. Вот со своей стороны скажу, что для меня ораторское искусство — это как бы такой мост, такая связь э, с людьми, и очень важно, как, с какой целью человек вот этот навык свой использует, да, потому что, э, да, мы все знаем прекрасных ораторов, которые здорово продают свои продукты, угу. э, э, здесь я вообще ничего против не имею, конечно, потому что сам продукт сделать это уже большой труд, да, э, да э, я считаю, что своя аудитория на уровне своих ценностей, она находит своего оратора, для меня ораторское искусство — это такой инструмент для того, чтобы делиться своим опытом. У меня ну, интерес, глубокий да. опыт. В современном мире а, даже опыт там, создания семьи, допустим, он для многих ну, просто недостигаем, да, недостижим. А, поэтому я открыто делюсь. У нас в людях вне профессии вот, разные абсолютно темы. Я могу... И про построение компании, и про структурирование, там, и про систему. Вот да. вчера было видео, да, тоже в Инстаграме. Мы говорили о том, что многие систему, допустим, воспринимают как некий ограничитель, а мы ее воспринимаем как свободу. Ну, просто надо следить, чтобы система не устаревала. А так система, она дает очень мощные результаты. Вот. И вот разные абсолютно темы поднимаешь, и понимаешь, что под каждую тему есть своя аудитория, потому что ну, у людей там или иначе болит, да, мы mm -hmm. не все с да. детства. Вот. И, конечно, ораторское искусство это действительно инструмент для изменения мира, потому что, когда да. ты свой опыт да, транслируешь качественно, и качественный опыт качественно транслируешь, люди, они не только... вот Даже разница есть. Когда мы читаем книгу, мы не получаем такую энергию спикера, как вот если мы общаемся с людьми напрямую. Я всегда говорю, ребят, если есть возможность, да, поезжайте, приходите, почувствуйте, возьмите кусочек спикера, возьмите кусочек его энергии. Да. Потому что мы читаем книжки, но не все мы применяем это в жизни. А когда человек применяет это в жизни, у него, оп, уровень энергии подрастает, и она на вкус другая. И вот почувствовать, так. забрать кусочек спикера, <заб> это, мне так. кажется, дороже, вот правда. Поэтому я за то, чтобы люди платили за билеты на мероприятия и забирали с собой, растаскивали спикера по кусочкам. <годно> Устаешь ли ты, кстати, после мероприятий? Бывает ли у тебя вот такое, когда ты э, отораторил? <годно> <годно> вот. И э, вот как ты себя чувствуешь после мероприятий, когда какая-то длительная шла речь? Сейчас Данил немного зависает. Может, ребят, у вас есть какие-то вопросы по ораторскому искусству? Может быть, есть какие-то страхи? И э, если они есть, то мы их сейчас рассеем. Да, Всем все, приятно. ты вернулся. Да я слышно отлично я успел услышать благо твою фразу поэтому очень хорошо я хотел дополнить что да самое приятное то что ораторское мастерство это инструмент именно массовый то есть он не <с проработает <с этот эт это именно про то чтобы донести какую то мысль но не одному человеку а сразу десяткам или сотням и поэтому та степень влияния которую оказывает э, человек с помощью этого навыка но ну, она действительно кратно выше чем вот именно Общение один на один. Да, я согласна с тобой очень. Знаешь, вот последний вопрос, который я тебе задала перед тем, как ты uh -huh. э, попал в, во вселенский вихрь э, был uh -huh. про то, вот бывает ли у тебя такое, что ты устаешь после того, как ты выступаешь на публике? Да, такое бывает. Оно бывает скорее не от того, не от самого выступления, а скорее от накопленной усталости. То есть, ну, очень часто, вообще, особенно в Москве, люди работают много. Многие работают очень много, и еще плюс добавляют себе в жизнь публичные выступления. И, конечно же, учитывая, что этот процесс, он предполагает энергообмен, иногда мы можем отдать много, получить мало. Если человек не умеет контактировать с аудиторией, то он вообще ничего не получает, а только отдает. Да. Некоторые люди только забирают, но ничего не отдают. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но вот я чаще всего устаю от количества выступлений в день, особенно от онлайн, потому что последние полгода, я, конечно, провожу корпоративное обучение в онлайн формате, тренинги и так далее, я не чувствую, я хуже чувствую людей, я не чувствую их присутствия. И конечно, от этого усталость происходит. Но, когда это живые выступления, когда я еще и при этом себя комфортно чувствую, сегодня не было например, большого количества выступлений, я прихожу и После выступления и я, и люди, мы все уходим заряженные, с позитивом. Если это вечер, я потом еще и долго не могу. В общем, эффект он такой прям взаимного обмена, еще и увеличение этой энергии у каждого, и у выступающего аудитории. И мне кажется, это то, как должно быть. То есть это идеальная mm -hmm. картинка. Однако бывает всякое. Бывает аудитория не готова. Бывает mm -hmm. не та аудитория. Не твоя. Вообще, очень одна из таких частых ситуаций, о которой боятся выступающие, а вдруг я не понравлюсь, а вдруг аудитория меня не оценит или оценит неправильно. Так вот, все просто. Иногда тебя могут оценить не потому, что ты плохой, а потому, что это не твои люди, это не твоя аудитория, но это тоже нормально. Поэтому, да, да нужно стремиться к тому, чтобы было хорошо всем. Но если кому-то нехорошо, не факт, что проблема именно выступающим. Я согласна. У меня в этом, кстати, очень большой опыт, потому что я за 6 лет... Ну, уже, наверное, раз семьсот вы, вы, выступила. Вот. И, друг. кстати, у меня до этого, ä, спасибо, у меня до этого был страх выступлений. То есть, ä, mm -hmm. мне, <coughs> я понимала в глубине, в глубине, что я там хорошо строю речь, да, что я могу mm -hmm. на уровне там друг-друг, да, или даже с незнакомым человеком заговорить и донести до него какую-то мысль, которая для него нова. А, но у меня вот было, да, какое-то такое ощущение, что толпа меня поглотит. И когда мы начинали проект Люди вне профессии, на втором же выступлении я замолчала на 4 минуты. И замолчала я, потому что мы а, прописали текст. Oh. Вот я сейчас пробежала по твоим лайфхакам, да. А, да, вот пишут нам страх выступлений жуть. Да, представляете? я оказалось, что я просто потоковый спикер. Вот есть еще разница, разные спикеры, есть спикеры, которым необходимо просто презентация за ними, чтобы они там не потерялись, какие-то, не знаю, заметки. А я как раз работаю. Вот ты говоришь, да, я там не чувствую, хуже чувствую зал. А у меня нет даже вот преграды в виде онлайна. Я недавно была спикером приглашенным вот, еврейским uh -huh. музеем. И там что-то собралось, ну, порядка 70 человек онлайне. И знаешь, я как будто бы чувствую вот запрос аудитории. Мне не надо, чтобы они его озвучивали. Потом по обратной связи мы уже поняли, что я на все их вопросы ответила. Oh. То есть они прям подходят, да, и говорят, Катя, вот я даже не, там, не могла, не мог, да, сформулировать вопросы. Понял, зачем я пришел на это мероприятие. Вот вы дали ответ. Вот. И... Это такая потоковая история, Вот ее, знаешь, я не, не люблю вот эти исторические вещи, да, но ее называют, я так понимаю, ченнелинг, когда ты просто состыковываешься энергетически с аудиторией, понимаешь, как они, да, там, грубо говоря, вибрируют. Вот, и начинаешь. То есть в этом случае, вот в моем случае, даже бесполезно какую-то жесткую канву прорабатывать, потому что я, как бы, по очереди отвечаю на вопросы аудитории, получается. Да. И для себя я, знаешь, придумала такую историю. Я когда начинаю знакомиться, а я обязательно знакомлюсь с аудиторией, я хочу, чтобы они меня почувствовали, расслабились, я их почувствовала, поняла. И вот я вижу, да, там комментарии, у меня сегодня дебют, подруга вызвала на прямой эфир в паре, чтобы побороть мои страхи. Ой, сейчас я вот договорю эту фразу, и Даниил нам даст какие-то советы по поводу страхов. Вот и я придумала такую систему, что вот мы с ними разговариваем она абсолютно отвлеченные неформальные какие-то темы и потом я начинаю задавать им вопросы ребята расскажите зачем вы сюда пришли и я эти вопросы выписываю на вот кому-то пригодится может быть используйте ребят я эти вопросы выписываю там, на планшет или куда-то к себе а потом переставляю их местами для того чтобы сформировать структуру выступления. И так получается такая канва, по которой я иду с аудиторией, и они видят структуру, а я четко понимаю, да, вот ребята у меня запросили эту историю, я им ее отдала. Даниил опять ушел в астралы общение с вселенной. Вот сейчас я думаю, что он к нам вернется по поводу Натали, страх выступлений. Да, это такая история. Вот я могу своим опытом поделиться, а Даниил нам даст прям четкие какие-то, может, лайфхаки или что-то такое, что может работать у него, да, потому что он более профессионален в этой теме. Я просто практик серьезный, а он вот профессионально именно всякие вот эти психологические моменты знает. Страх выступлений у меня был связан с тем, что я не очень себя принимала. Когда я поняла, что я очень хорошо разбираюсь в какой-то определенной теме, я могу через ну, как бы освещение этой темы давать людям пользу да, и менять их жизни вот здесь страх выступления у меня был исчерпан потому что я поняла что я людям даю пользу и им это mm -hmm. необходимо дани вот посоветую говорят что да страх выступления, как с ним работать с ним, конечно же, работать комплексно. Нету одного какого-то четкого алгоритма, который будет работать для всех, потому что у каждого вот свой. Все равно у каждого есть какая-то своя, даже не причина, а последствия, которые человек боится. Мы же боимся не выступления а конкретного. Мы боимся, что что-то там с нами произойдет или с аудиторией, или с чем-то еще. Кто-то говорит, что я боюсь, что меня не поймут. Кто-то говорит, я боюсь, что меня неправильно оценят. Кто-то боится, что он будет выглядеть глупо. Кто-то волнуется, что ему зададут сложные вопросы, он не сможет о них ответить. Кто-то боится, что репутация будет его понижена и, в общем-то, будет ужасно. Поэтому что здесь помогает? Несколько моментов. Первое это безусловно опыт. Вот у тебя Кать опыт большой, и ты сама говоришь, что с каждым новым твоим выступлением, с каждым новым эфиром ты это делаешь все увереннее и увереннее. Все качественнее и качественнее. И я подозреваю, что ну, проведя 600 эфиров, проведя 600, там, в том числе, выступлений, любой человек уже будет меньше волноваться на 600 раз, чем в первый. Это абсолютно точно. Да. Второе. Это Конечно, тут еще есть момент в формате. То есть, например, если, например, Катя выступает перед аудиторией там 70-100 человек, а потом... Меня слышно, да, сейчас? Все нормально? Да, да. Да, да. Ага. да. А потом Катя говорят, Катя, а давай-ка 10 тысяч человек, мы тут собираем большой стадион, 10 тысяч человек, давай, расскажи уже, пожалуйста, про свой проект. Если у Кати не так много было опыта выступлений перед тысячами людей, еще и в большом пространстве, Катя, безусловно, может волноваться. Однако, Невозможно здесь сделать большой количественный опыт. Не так часто 10 тысяч человек собираются в зале. Поэтому помогает качественный опыт. То есть нужно конкретно это выступление очень хорошо проработать. Снять себя на видео. Посмотреть, проанализировать. Выступить перед фокус-группой. Получить обратную связь. Попросить, чтобы какой-то человек в зале присутствовал во время выступления. Посмотреть запись самого выступления. Можно обратиться к тренеру и поработать вместе с ним. То есть вот здесь вот тогда нужно будет очень качественно подойти к этой подготовке и проработке этого выступления. Ну и третье – это, безусловно, работа с психологией, психология оратора. Это то, что творится в нашей голове. Это то, собственно, почему мы вот так вот и волнуемся. И здесь работает именно процесс формирования установок, либо замещения, либо формирования. Ну, например, абсолютно точно можно для себя осознать, что аудитория… Не хочет, чтобы оратор волновался. Ну вот если mm -hmm. тогда логически подумать. Неужели кто-то в зале сидит такой, так, я хочу, чтобы он сейчас волновался, я хочу, чтобы она сейчас дрожала, выступая передо мной. В этом вообще никто не заинтересован. Каждый зритель заинтересован, чтобы вышел оратор, чувствовал себя максимально комфортно, чтобы он не потратил мое время. Точно так же и в случае с нашей аудиторией. Никто из нашей аудитории не хочет, чтобы мы волновались. Все за нас. Плюс, хороший момент, хорошая новость. Никто, кроме нас, не знает, как мы должны выступить. Да. Вся да. речь, весь план, вся структура только в нашей голове. Поэтому то, как да. мы выступим, если мы не признаемся, что все было по-другому, вообще иначе хотели, да. то... Скорее всего, аудитория воспримет это как должное. Все нормально. А, ну все, значит, вот так вот она и планировала это сказать. Ну и замечательно, чудесно. Плюс еще один важный момент, как последний скажу по этой теме. Я очень часто на тренингах делаю эксперимент. Я даю выступить человеку. Он выступает, конечно, волнуется со страхом. А потом я говорю, останьте, пожалуйста, перед нами и поотвечай на мои вопросы. И я вот как ты сейчас задаю ему парочку вопросов и жду от него каких-то подробных содержательных ответов. И человек начинает отвечать. Он остается в формате публичного выступления, потому что он также перед публикой, но в его восприятии он не выступает, а отвечает на мои вопросы, ну или просто общается со мной. Да. И ты знаешь, разница между тем, как человек выступает, и тем, как он отвечает, она кардинальная, потому что у него совсем разное восприятие этого. Я говорю, слушай, а что, почему ты так не выступал, вот когда, пару минут назад? Такой, ну, там надо было выступить, а это же мы просто общаемся. Я говорю, слушай, а может тебе вообще не надо выступать? Может твоя задача выйти с людьми пообщаться? Уж это у тебя так хорошо получается делать. Может быть тебе вообще не надо играть роль оратора, а оставить ее. Да. И просто выйти пообщаться с людьми, поделиться чем-то. И что самое интересное, очень многие правила ораторского мастерства и правила общения, они совпадают. И в таком случае, если мы все умеем общаться, так мы все умеем выступать. И вот подобного рода осмысления, их много, их еще, ну прям можно покопаться, можно покрутить, повертить. но они очень полезны. Это вот те установки, которые помогают снизить уровень волнения, а иногда даже и вовсе отказаться от этого страха. Да, знаешь, я с тобой очень согласна и очень, от страха, так, из... Спасибо. очень от страха еще избавляет вот, э, вопрос, а зачем я туда иду, да, что я дам людям. А, и когда я, из... ну вот мы искренне, почему говорят, что тема выступления должна затрагивать боль человека. Если ты знаешь ответ на вопрос, как у... уменьшить боль человека, тогда ты идешь не в формате «меня оцениваю», да, а в формате «я даю пользу». И вот это такой же механизм, который сейчас до нее говорит, про то, что как бы ты сам себе за аудиторию задал вопрос. И вот если я выхожу на аудиторию и чувствую, что она, знаете, холодная, бывает холодная аудитория, особенно когда несколько выступающих, вот это мой самый, наверное, нелюбимый формат, сейчас расскажу, почему, и я сама себя разгоняю. То есть я сама, да, оратор. Вот надо еще признать один момент, что оратор хороший, он всегда психологически очень хорошо понимает портрет аудитории очень хорошо. Он понимает, что это за люди, какие у них проблемы, какие у них незакрытые задачи, что он им даст, да, вот про пользу выступления. Да. Ну, значит просто невозможно. Если оратор по развитости психологической, да, эмоциональной, ниже аудитории, то он, ну, они его заклюют вопросами, и тогда, ну, не стоит выходить. Но есть еще такой механизм. Когда мы заявляем тему нашего выступления, но ну, если, допустим, какая-то тема, например, Uh -huh. буллинг или, например, uh, какие-то там созависимые отношения или, ну, в общем, какие-то темы, uh, как он называется, пикап, yeah. да. Я, например, yeah. понимаю, что этим людям, у меня семья, да, я люблю свою семью, я люблю своих коллег, у нас шикарные отношения, этим людям меня нечему научить, я не пойду на эти темы. И, соответственно, эти ораторы не окажутся передо мной в, не, ну, в неловком положении. То есть всегда аудитория, мы же да. на и я, и я еще очень люблю, когда мероприятия платные, не ходите, ребят, на бесплатные мероприятия, ну честно, я вот, нет, ну как бы можно, наверное, да, чтобы познакомиться, допустим, со спикером, вот, наверное, Данил, ты что-нибудь проводишь, да, такое бесплатное, чтобы люди могли тебя как мастера увидеть, и дальше уже пойти к тебе на какое-то обучение. Мы, например, принципиально, мы не делаем бесплатные мероприятия, да. потому что... Я сама перестала ходить на бесплатные мероприятия. Более того, когда я вижу даже вот по своему запросу какой-то тренинг или что-то, да, бесплатные марафоны популярные, я не беру их, потому что не потому, что там будет что-то плохо. Нет, я недостаточно буду мотивирована для того, чтобы дойти это до конца и получить результат. Я потрачу свое время, энергию О. спикера. Ну, понимаете, это просто как бы... Моя жизнь, она не бесконечная, и я хочу, чтобы ее уровень, он рос, да? я этим наслаждаюсь, я радуюсь, когда мы там, с мужем делаем больше и лучше что-то, да, совместно, когда у нас углубляются отношения, когда у меня с коллегами получается что-то лучше делать от года в год, но для этого нужно вложиться с обеих сторон. А, да, готовьтесь к эфиру, Наташа, нам ваш, благо, вам наше благословение, все будет классно, потом отпишитесь, я сохраню видео, отпиш, отпишитесь, как у вас прошло под видео. Да, а, да все получится, я вас уверяю. Сегодня хороший день, день солнца, воскресенье, да. вообще воскресенье супер, можно бесконечно ораторствовать. Да, да, это вот. точно, а удачи вам. Тан Спасибо, да, тебе тоже за поддержку. Вот, поэтому, да, когда аудитория задает вопрос, ты абсолютно четко сразу понимаешь, что ты ей нужен. И уже другие отношения, не ты навязываешь что-то. А ты э, несешь пользу и даешь. Вот здесь вот они берут, потому что они попросили, а ты даешь. И потом ты берешь у них некие благодарности, да, вот эту энергию благодарности это тот обмен, о котором Кать, опять, э, как я э, почему-то я переговою, да, хуже подругу, слышу. Говорил, Данил. А, можно я еще раз переподключусь? Мне сейчас А, давай, у нас на самом деле совсем чуть-чуть осталось времени, переп... но ты подключись, мы нормально с тобой Давай, да. Мы говорим про ораторское... Ой, Оля, привет! Вот наш спикер здесь. Пока Даниил переподключается, я приглашу вас тоже. Вот, кстати, да, если хотите быть ораторами, посмотрите на ораторов. Есть ораторы, у которых просто сшибающая такая энергия. Все, они поглощают зал, и зритель находится с ними всегда в фокусе внимания. Это очень... Очень такой навык энергетически мощный. Да? Вот у меня тоже такая история происходит. В понедельник у нас будет спикер, ее зовут Женя Муракоши, Она переехала из Латвии в Японию, совсем все в своей жизни поменяла. Она, будет говор... она занимается human дизайном, и она будет говорить про мечты, про то, как мечтать и как в соответствии со своими внутренними прошивками. Таня, привет! Рада тебя здесь видеть. И э, будет рассказывать вот, относительно human дизайна, понятно, она изучает эту историю, да, как э, в соотношении со своим э, профилем да, э, идти к своим мечтам гармонично. И вот э, если вы ищете, допустим, мастера по human дизайну, я вам советую прийти, да, чтобы посмотреть, подходит ли вам Женя. Вот Таня как раз, мы сейчас с ней в одном марафоне очень классно, вот она присоединилась, сердечки пускает. Э, она меня как раз спрашивала, как искать своего мастера. Uh, нужно с ним пообщаться да, и, и почувствовать, что вам резонирует. Вот uh, на Женю, если Human Design вы ищете, можете пообщаться uh, uh, в эфире например, в понедельник и понять, резонирует или нет. Или через друзей классно искать мастера, да, если у вас какой-то друг вам резонирует, он мостом будет являться, он говорит, слушай, я ходил к классному психологу, у меня там вот была такая-то ситуация, мы так разрулили, надо брать. Да. Даже я даже в тех случаях не общаюсь с психологом, просто беру контакты и иду. Вот с Данилом мы общаемся, да, если вам нужен мастер по... Ораторскому искусству, если Данила вам откликается, надо брать. Если да. я вам нужна, да, как-то как консультант, надо брать. Ну, то есть вот по, резон... по резонансу. Да, кстати, а, да. Женю я тоже знаю, и Женя участвует, участвует в конкурсе «Спикер онлайн», нашей ассоциации да. спикеров, и вот я как раз видел там ее выступление, это было круто, это было очень здорово. Женя прям, я вот, знаешь, Женя одна из тех спикеров, Uh, которые потоком, да, вот у нее, во-первых, у нее такой голос мощный. Да. Во-вторых, она очень энергетически направляет поток мощный в аудиторию. И mm -hmm. мы с ней когда общались, я с ней даже в прямом эфире договаривалась, говорю, Жень, ты такая, у тебя такой сшибающий поток энергии, что я тебя буду прерывать для того, чтобы была динамика. То есть, да, да, да. потому да. что такого человека очень иногда трудно остановить. Да. да. Так, мы закончили на страхах, ты все шикарно, да, проговорил, что если есть страх, ну, самый простой путь это подготовиться и быть просто уверенным в своей подготовке к мероприятию, да? Да, да. Вот. И, конечно, не забывать про э, работу с установками, про работу со своей психологией, про причинами и последствиями, которых мы боимся, да да, да, согласна <к haut> а, Тан, это тебе прям фраза, мне кажется была сказана, у Тани тоже есть некие запросы, вот действительно да, Ни, мир иногда вообще не знает о том, что мы чего-то боимся и просто нам что-то дает а мы это по-своему интерпретируем вот, поэтому действительно, да, внутри себя признать, что никто мне не хотел там ничего такого, да, просто так получилось, да. это тоже это мощная работа, даже может быть мощнее, чем подготовка иногда <плылывся> хотя должны они идти в купе. Вот, какой-то, может быть, ты дашь напоследок совет для людей, которые, может быть, не хотят быть прям ораторами на большой сцене, да, mm -hmm. а, а просто вот в жизни хотят уметь высказать свою точку зрения или а, раскрыть сердце близкому человеку, да, ну вот что-то такое очень бытовое, как вот к этому подойти? Мы же и в жизни стесняемся. да, да. наверное, один из самых... Важных советов, которые я здесь могу дать, это, ну, помимо подготовки, да, и то, что важно готовиться к выступлению, даже к тосту, даже к поздравлению на свадьбе и на день рождения нужно готовиться. Но вы знаете, если вы хотите, чтобы вам было максимально просто и легко потом говорить, когда уже придет час X, постарайтесь репетировать, репетируйте вслух, проговаривайте речь. Это очень важно. И правильно делает Катя, что не пишет выступления от начала до конца, потому что их надо просто репетировать. Надо каждый раз говорить чуть-чуть по-разному, но каждый раз передавать суть. Просто передавайте суть. Вам не, нужно, вам не нужны тексты, вам не нужны параграфы, вам не, нужно, не, не нужны никакие ориентиры. Все есть в вашей голове. На всякий случай это отрепетируйте пару раз, чтобы ваша речь была к этому адаптирована. Ну и в первую очередь, конечно же, наслаждайтесь этим процессом потому что ну, речь – это то, что позволяет нам творить чудеса, влиять на людей, ну и действительно делать что-то очень важное и полезное в этом мире. Поэтому я вам всем желаю успехов в этом искусстве, тренируйтесь. Если вам будет интересно, я готов всем зрителям нашего эфира подарить одну классную книгу, которая в моем списке топ-1. топ один топ из всех книг по ораторскому мастерству, что я читал. Она называется «Ай-презентация». Ее уже не продают в живых экземплярах. Я остатки скупаю на Авито у людей, чтобы просто у меня они были. Я периодически дарю прям живые экземпляры. Но в массовом формате я готов вам подарить электронную версию этой книги. Либо в комментариях напишите слово «книга», либо мне в личные сообщения напишите слово «книга». Я вам ее отправлю, буду рад. Ну а завтра, в понедельник, я вас, конечно же, приглашаю на свой вебинар онлайн-коммуникации. Он бесплатный, мы там будем тренироваться, он будет в рамках моего ораторского клуба. Будем осваивать, а как же трансформируется выступление в онлайне, что же там должно поменяться, в отличие от живой речи. Так что приходите, буду рад. Катя, тоже приходи, буду рад и тебя там тоже увидеть. Я уверен, будет здорово. Приглашать. Супер, спасибо тебе за приглашение. Вон уже первая книга полетела. Ой. Да, и я тоже от себя добавлю, что мне очень понравился с тобой эфир, я тебя благодарю, ты действительно чувствуется, что ты очень э, прик... потрясающе себя презентуешь, и э, ну, как бы, явно то общество, куда ты приходишь, оно откликается на, на тебя, вот, и еще э, скажу, что для меня, как для оратора, всегда важно наполнять свой собственный внутренний сосуд э, знаниями, чувствами, навыками, то есть так качественно проживать свой жизненный опыт, э, чтобы всегда с аудиторией говорить от души. Вот. Uh -huh. И я говорю через сердце, это мой такой, такая история. Но вот как раз то, о чем говорит Даниил, мне этого немного не хватает, поэтому я ему очень благодарна сегодня за наше. Обязательно буду э, более тщательно готовиться к выступлениям. Спасибо, вот. спасибо, да. Запись я сохраню. Пересмотрите сначала. Да, да. Всем да. Пока. Спасибо, всем пока. Счастливо пока.